ой всем привет вы снова в академии коллеководства я с вами евгений макляков так вот он в начал уведомлять ваших подписчиков о начале эфира чтобы они могли присоединиться ну давай присоединяйтесь ой у нас холодина Ёшкин кот у нас осень пришла вот что-то сегодня было всего 8 градусов уже некомфортно здесь работать а работать надо вот. Э -э, тему прочитали, да, как напоить кроликов э -э, горячим чаем. Вот. Э -э, в такую погоду хочется, наверное, да, горячего чайку хапануть, э -э, погреть душеньку. Вот. Мне тоже что-то я здесь э -э, всего-то еще час, наверное, в мастерской. И я уже такой, э -э, честно говоря, пророкший. андроник привет, дорогой, привет. Вижу, пришел. Самый первый, как всегда. Молодец, спасибо, дорогая. И то, и я уже чудо продрог. Не знаю, хоть домой иди, тоже чай пей. Так это кроликом-то. И тоже с всякой скотинки, тоже как-то невайс. Я вырос в деревне и помню, там тоже всегда, то есть на Урале холодно, зимой скотинку кормить, поить, корови, да поросятам всегда теплые всегда грели воду да там чем-то намешивали мешанинку делали и просто корове просто вопить ведра выносили они здорово пьют как верблюды валентина пенкина вижу здравствуйте здравствуйте валентина пенкина рад вас видеть давненько вас не видел вот а про кроликов почему-то когда заговорим, все это у кроликов что там снегу поедят там ледышки погрызут там еще чего да конечно погрызут им деваться некуда если ничего не будет, для дышки погрызут, вот, и мочу свою замерзшую съедят. Ну, чтоб вы так жили, да, чтоб хозяин этих кроликов также жил. То есть, я однозначно считаю, что это недопустимо, это нельзя. Коли вы скотинку завели, будьте добры, пожалуйста, закрыли ее где-то там в сарае, да, в, в клетке, в вольере, в яме, да, неважно где. Помните, да, мою притчу всегда про там домик, да, гранитный, да? Вот вас там запереть тоже в такие же условия ничего не давать посмотрим что из вас будет должны обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности любого животного, если вы хозяин в том числе и подогретой воды То есть животное должно зимой однозначно пить ну, как минимум теплую воду вот. чтобы не тратить энергию для ее согревания а вообще чтобы не заболеть в конце до концов вообще для, комфортного, для комфортной жизни. То есть будет скотинке комфортно, она вас отблагодарит. Будет ей некомфортно, но не удивляйтесь потом, что вы не, не получили то, чего ожидали. Каким образом? Да, доброе утро, Евгений Виталий, шад вас видеть. Здравствуйте, здравствуй, Андроник. Здравствуй, дорогой. Вот, то есть я вообще думаю, что вот этот вопрос необсуждаемый. Надо или не надо греть? Да, я додачно считаю, что надо коли вы завели скотинку, однозначно считаю, что надо, так же, как однозначно надо кормить То есть еще мы вопрос, а надо ли кормить да, зачем вот, вопрос как на самом деле путей может быть несколько И первый, самый распространенный это теплое помещение да вот, хотя, значит, даже в теплом помещении, то есть я там опять сколько помню, да, у меня и мама, и дедушка с бабушкой всегда, отец, корова э в теплом стойле э стояла, по крайней мере, вода там не замерзала никогда, да, вот, ей все равно выносили сюда теплую воду, грели на печи, то есть сюда, утром э, стоит там все, горячее, теплое, все выносишь, тепленькую, горяченькую Пар идет, чтобы она попила. Вот, то есть... Ну, бог с ним, хотя бы в теплом помещении Уже ни снег, ни лед Хотя теплое помещение, да Для кроликов То есть, почитайте, да То есть, это не ниже 16 градусов Вообще-то 18-20 То есть, температура должна быть в помещении Опять же Подавляющее большинство кролиководов Под Значит, понятием Теплое помещение, да, подразумевает Ну, плюс один, да Вот, ноль Плюс 3 это уже теплое помещение. То есть на улице минус 20 в помещении минус 1 значит теплое. Нет, то есть нет необходимости воду греть только в помещении, когда у вас там поддерживается постоянно температура 18-20 градусов тепла. Вот тогда можно в принципе не греть. Если все, что ниже окружающий воздух, я уверен, я считаю, что водичку необходимо подогревать для всех видов животных и птицы даже. Сергей Ряписов, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Вот, поэтому, значит, если теплое помещение, вы должны обеспечить там температуру 18-20 градусов. В этом случае можно не заморачиваться подогревом воды. Во всех остальных случаях ее подогревать нужно. Каким образом еще раз, да? В принципе, можно подогревать ее дома, на печи, и потом теплую разносить. Кролик, в отличие от коровы, опять же, от лошади, да, или от верблюда, от любого другого животного, да. То есть, вот короли вынесли ведро, да, бодье, она раз-раз-раз-раз-раз, выпила и все. Два ведра вынес, и она выпила утром, до вечера ходит. Вечером снова два ведра вынес, теплой воды она выпила, опять хорошо. Кролик так не умеет. У него литр не войдет, сразу он не умеет так делать, что пьет, сразу выпить. То есть он пьет постоянно, подходя, то есть там может быть там несколько десятков раз. За день. И поэтому, когда вы ему воду принесете теплую, не факт, что он вообще сейчас к ней подойдет, да? Вот он подойдет через полчаса, когда она уже будет не такая теплая. Второй раз подойдет через час, когда она уже замерзнет. Значит, в принципе, имеете право каждый час или каждые два часа ходить и подливать ему из чайничка тепленькой водички. Можете забить. Да все. Вот, лучше обеспечить подогревом непосредственно в паилке. Это можно греть вот прямо в чашке в поилке да. Вот у меня были на Урале вакуумные поилки кто, кто, если знает, то не знает, посмотрите мои старые видео. Вот там еще какого там 10-го года, там, 9-го. Вот, там, значит, были чашки, да, у меня, канистрочки. И в чашках, в канистрах, и сначала я использовал пленку. Вот инфракрасную. Где-то у меня еще остатки есть, я покажусь. Вот такую вот пленочку. Паутиная вся заросла. О! Запасы ешки <тужи> не использую уже сколько лет. Они все есть. Во. Вот на такие вот кусочки она по 25 сантиметров она режется. На ней прямо ножнички здесь нарисованы. Вот сюда, на эти медные шинки я припаивал провод, один сюда, другой сюда, 220 вольт и она греет. Вот, я оставил под чашечки. пока у поилки вот так же делал бы. Естественно, поилку изолировал. <как> вот. В принципе, неплохо, пока я не открыл для себя вот сам рек, да. Вот, когда я открыл для себя сам рек, то есть, о, это было вообще счастье. Все, я его испытал, его даже в воду можно бросать, лежит прямо в воде. Правда, первых у меня там съели, они вытащили, <свят> съели их. Пришлось потом делать сетку сверху, чтобы они до нее добраться не могли. Но Самбрик зарекомендовал себя капитально вообще. И я с тех пор использую его везде. Тогда еще использовал в ванночках. И сейчас говорю, кто есть туда в ванночке. Но сейчас у меня уже ниппельное поение. И в ниппельном поении его тоже использую прямо в трубу. его вставляю вот и даже подогрев гнезда тоже им вот сейчас как раз наступает у нас время а где-то уже наступило, до да, осенние да вот эта пора и это чувствуется каждую осень у меня как это у нас же как всегда как жареный петух клюнет да? каждую осень у нас я э, наступление зимы в отдельно взятых регионах нашей страны огромной ощущаю по заказом, Начинают звон... начинаются звонки и заказы на изготовление самрегов, вот этих подогревов, <с> вот. все, значит, где-то, где значит захолодало вот э -э вот и сейчас тоже уже, уже неделю как, да, идут э накопилось уже достаточно большое количество заказов но мне пока, пока я еще за них не принимался, э видимо на той неделе буду делать вот он таким образом, вот он идет В бухтах, вот этот самрех Он различной мощности Бывает 16, 20, 30 Сейчас даже 40 ватт есть Вот, но у меня вот Использую в основном 16 ватт он там висит, и вот этот вот 30 ваттный То есть 16 ватт Это, такие Районы, как у меня Допустим, да Вот Весь наш Северный Кавказ Если не в горах да в горах тоже можно здесь все равно морозов до 30 не бывает если бывают они буквально час-полтора то есть 16 ватт здесь до соплей вот, а в другие районы, конечно, 30 ваттный лучше всего себя зарекомендовал 30 ваттный кабель вот, тем более он же не съедает излишки, да вот, я его заделываю вот таким вот образом все, чтобы туда водичка не могла проникнуть ну, об этом я, конечно же, расскажу в ближайших где-то выпусках, когда начну делать самреги вот, у меня есть видео много видео на эту тему есть кому не терпеж, можете посмотреть прямо сейчас а, тому, кому терпеж, подождите я начну, когда заниматься ими я обязательно покажу и расскажу, как я их монтирую а сейчас просто каратенечко я хочу сказать и преимущество вот этого самрега как он работает и почему то есть вот там вот видно не видно на камеру, вот не знаю, вот там две жилки, ну как лапша обыкновенно две жилы, вот, а между ними <coughs> матрица изолятор. Так вот эта матрица, она такая хитрая, там вроде как она углеродистая, содержимая, да? И вот она так устроена, эта матрица Что при нагревании она расширяется Молекулы там, атомы углерода Друг от друга отодвигаются на расстоянии И она перестает проводить ток Все, работает как изолятор Вот, когда остывает Снова сжимаются, Они друг к другу прикасаются Начинают ток проводить Начинают ток проводить вот допустим, на этом участке да, начинают проводить ток, здесь начинают греться. Начинают греться, начинают греть все, что находится вокруг ее, в нашем случае воду. То есть она вот видите так устроена, что вот в отличие чем всегда путают с обыкновенным греющим кабелем, да, резистором так называемым Ну, там, вот, там устройство как на плитках, да, раньше были на плитке, у манихромовая проволока, спираль. Ты ее включил. Она по всей длине одинакового сопротивление Она по всей длине одинаково греется Независимо от каких-то внешних условий То вот этот кабель, он устроен так Вот Что он Греется именно на том участке Да? Где холодно То есть если вот здесь, допустим, вот этот участок Будет в тепле Он здесь не будет пропускать ток Здесь он греться не будет А если вот этот вот в холоде, да, торчит То вот здесь они сожмутся И здесь он начнет пропускать ток и будет греться вот так он устроен. И его можно включать в сеть. Хоть такой отрезочек короткий, да, там 10 сантиметров, да, раз сантиметр, как, какая разница, да, он с мной будет также работать. Вот, хоть метр, хоть 10 метров. Вот, то есть вот в чем эта штука. Единственное, что есть ограничение там 100 метров или 200, да. Почему? То есть так или иначе, вот здесь сечение провода, да, то есть оно, вот, ну, оно достаточно мощная то есть, по крайней мере, в наших условиях, там у нас, ну, у меня есть один или два ли подогрева, там, что-то по 3,5 метра на нижних, на макляк клетках, самые длинные. Больше у меня, нет, я делал как-то метров тридцать, что я делал в бак, грел воду в баке 200-литровом. Вот, длиннее я не делал. То есть, для наших условий, конечно, это вполне хватает но если я так, Для каждого кабеля написано его свойство И максимальная длина кабеля Чем она обусловлена да То есть здесь вот его мощность 30 ватт на метр да? То есть на 10 метров Это будет 300 Вт, да? На 100 метров это будет 3 киловатта Так вот сечение провода Рассчитано да, на какое Допустим если оно рассчитано на 3 киловатта да, Его сечение э, Дальше перегорит То больше 100 метров этот кабель Конечно же делать нежелательно Конечно он на полную мощность очень редко при... выходит на каких-то условиях Но тем не менее, то есть вполне вероятно такое может случиться И в этом случае у вас что, кабель перегорит, он не выдержит просто такую нагрузку через него, когда пойдет Вот единственное, чем это обусловлено Но я еще раз говорю, сечение довольно-таки большое И до 100 метров, в принципе, любой из них он спокойненько, его цепляем, будет выдерживать Вот и вот эта его саморегулируемость меня, конечно же, простила. Единственное, нужно, конечно же, все изолировать. Специальные штучки, устройства. Я вам покажу, с чего я начинал потом в дальнейших, да, не сегодня. Сегодня будем другим заниматься. Мне оттуда здесь быстренько заказы доделывать <coughs> по кормушкам. Вот. А, э, с кабелями мы отдельно потом поговорим, как я их изолирую, что делаю. Ну, в принципе, у кого не совсем из правильного места руки растут то заказывайте, да, пока я этим занимаюсь, то, конечно же, сделаю вот, чем он хорош, да то есть, пожалуйста, в воду включил и забыл, как говорится все, больше не надо думать, потому что он если, да, на улице потеплело если, вот, допустим, пленку, как я вам показывал, да, она не регулируется ничем, на улице потеплело а нагреет, она греет, она до кипятка его нагревает, да, надо выключить, похолодало, на снова включить этот он регулируется сам, потеплело он сам отключается, он не будет тратить электроэнергию, не будет перегревать вашу воду Похолодало он снова начинает греть, чем холоднее, чем, мощь, чем сильнее он начинает греть но ну, естественно больше потребляет электроэнергии Вот, на них на всех, как правило, температура отсечки 65 градусов 65 градусов, вы скажете, так это ж много, да, горячо пить-то как? Нет, ребята, 65 градусов это температура его матрицы вот, когда матрица перестает пропускать ток. А тут еще оплетка, а тут еще вот это. То есть, вот сам по себе я специально экспериментировал, да, в теплый день. Включал вот здесь, на воздухе, на столе. И он нагревается, да, горячо чувствуется, что горячо, но рука терпит. Вот. А вода, то есть, еще вокруг, она. Чем дальше, тем пол сантиметра уже она градуса на 10, холоднее. То есть, по идее, получается, в принципе, как бы он ни работал, да, то есть э, горячее, чем там э, 40 градусов, 45 максимум, да, температура воды не получается. Это как раз самое такое оптимальное, чтобы морозы пить. То есть он ее не перегревает в это время, отключается. Классно. Э, то, что требовалось нам доказать. Значит, Сергей Кириллов пришел. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей, Александр Давыдов. Здесь вижу Здравствуйте, ребята. Вот. Поэтому рекомендую, ребята, всем вещь классная. Сами делайте это, мне заказывайте, кому-то. Но тем не менее, то есть вот это грех не использовать, не только с кроликами. То есть я на Урале жил, я, значит, и курам, и индюкам, всем птицам воду грел. Э, в поилке вот этот кавер засовывал, да. Э, гнезда грел, вот им, даже этим, чтоб яйца не лопались, чтобы им там капот не было теплее кто куда что придумает ребята то есть самое главное изолировать конечно же хорошо ну что 220 вольт так или иначе да то есть ну, требования по электробезопасности они никуда не делись При соблюдении этих требований ребята это совершенно безопасная вещь и очень классная всем рекомендую вот он сейчас продается везде и рядом я в свое время там заказывал из санкт-петербурга там чуть не там почтовой лошади мне возили кое-как сейчас он есть практически наверное, в любой деревне уже есть и ценник его стал сейчас доступный вот то есть ну, работайте братья вот ну значит как мы собирать его вами в ближайшее время когда я за них возьмусь мы с вами обязательно посмотрим поговорим а сегодня мы поговорим о другом А это я пока уберу гоняет усиленно о Мадис Борзин доброе утро всем привет привет Мадис, рад тебя видеть вот значит поговорили немного о, о подогревах <зыв> зима на дворе как как об этом не говорить да вот о них продолжим в следующий раз еще раз повторюсь когда я за это возьмусь У меня сейчас сегодня мне я с кормушками все еще ковыряюсь не как-то не совсем вовремя подсыпала мне тут заказов с кормушками. Вот. эти м Ну, дело хорошее. Я всегда говорю, когда работа есть, это хорошо. Доброе утро, Валагочевный Сергей кириллов Привет, привет, дорогой. Алексей Коша пришел. Привет, ребята. Вот, ну, мы с вами, вот здесь, вижу, подходит это. Спонсоры Академии подтягиваются. Мы с вами, ребята, встретимся через 40 минут в Зуме. Всем, кто не в курсе, да. То есть с друзьями Академии мы встречаемся сразу после прямого эфира, после марафона, в конференции Зум. Очно уже общаемся. Они показывают свои фермы. Обсуждаем проблемы, какие там возникли. Да, просто так языки чешем, да, на лавочке вот встреча друзей Академии Кралиководства проходит и сегодня тоже пройдет она в 10 часов утра ссылочки ребята я уже раскидал по нашим чатам спонсорским везде ссылки на Zoom уже там так что вот встречаемся через 40 минут кто хочет к нам присоединиться к нашему кругу друзей вообще не вопрос вот прямо здесь, здесь сейчас трансляция идет можете в этой группе подписаться на платный контент либо в любой другой группе МакРол в Одноклассниках или на Ютюбе вот, подписывайтесь на платный контент и вам уже будет доступен наш чат спонсорский в чате будут публикуются всегда ссылки на наши встречи в том числе на сегодняшнюю вот, значит, с кормушками Ёшкин кот заплюхался я Но я говорю, это ж хорошо, когда <laughs> работа есть Да, я всегда говорю, ребята, работа есть, это хорошо Значит, деньги есть Б Будут, по крайней мере, да <laughs> Вот но, гад, работать приходится <laughs> Вот, было бы так, чтобы не работать Да, а это бы все было Вот Поэтому Назагибал я вот их, сейчас Сейчас надо их Вклепывать я уже склепал. Несколько штук. О, Холодно стало, уже руки мерзнут. Не знаю, хотел домой уходить. Ну, ладно, еще мы вот одну соберем. Да, кстати, еще. Значит.. Ну, вот в таком виде они у меня приходят. Кто не в курсе, да? Вот, оставил одну не загнутую, специально вот в таком виде вот они у меня приходят. Вот. Металл 0,5. Хороший, жесткий. Вот. 0,45 я что-то попробовал. Ну, хлипкие такие получаются. Вот. Все-таки 0,5 э, намного лучше. Жестче получается конструкция. А, еще про кормушки. Да что, еще сейчас я это уберу, тоже не мешалось. Пленочка это здесь на место я нехай стоит ждет своего часа вот что еще хотел сказать то я вам показывал тогда да что я эти переделываю кормушки свои Старое, да, деревянные, на Макляк 6. Э, ставлю им эти. Э, передний табортик вот такой. То есть в прошлом или позапрошлом мы это все смотрели. Кто не смотрел, посмотрите, там это есть. Как я переделываю, да. Не меняя само сито. Вот. Но оказывается, еще есть э, потребности в смене полностью переделки вместе с ситом. Я что, даже об этом не подумал, но такие просьбы поступили. Ну, как? Как не пойти встречу, да? И действительно, в принципе, это тоже ничего сложного нет. Значит, вот. Вот они, вот эти сита, Новые, которые, да? Вот Макляк 6.3 на Макляк 6.2, там по-другому же это было все устроено. Вот. Вот новое вот это сито, вот такое, в таком виде оно. И... То есть задняя стенка сюда загибается и встает. Как же его перестроить-то? Потому что кормушки были всякие, даже у меня вот здесь. А, это. Вот, вот. вот они, видите? Вот этот вот уклон. Здесь же сито. Вот оно вот так вот ставится, да? Вот. И вот это вот. Сито, но вот это вот разное было у меня за все мою бытность. Было и 130, было 110, было 160 вот этой длиной. Они говорят, а если у меня боковина другая, как? Так вот, я сделал специально сейчас вот на новом вот это вот, видите, вот она такая большая. О. Вот, а лишнее как раз можно сюда загнуть на заднюю стенку. И к задней стенке эти отверстия прикрепить. чтобы она стала универсальной, подошла на любую боковинку. Вот, и сейчас тоже мне заказы уже пошли вот на такие штучки. Чтобы, потому что кормушка отдельно, сама по себе целая. Кормушка, она, ну, дорого. И отправлять ее накладно, она за этот воздух денег туда берут. А фанера-то что, фанера есть у каждого. И сам может напилить какую угодно. Да тем более есть старые кормушки. То есть нового это не надо делать. Когда видимо, увидели, что я переделываю старые кормушки на это дело, да, которые хочу. Вот. То есть сейчас можно переделать, просто берешь это сито и старую кормушку. Старое сито выбрасываешь и новую сюда ставишь, с небольшими доработочками фанерку. И все. Вот. Так что я вчера уже сделал. То есть с этими разобрался я с жестянщиками и все. Мы с ними все эти как.. Макеты, да, макеты все согласовали. Как это, что будет. Все в производство они уже запустили. Очередную партию снова режут. И я этот сделал вчера на сайте macroll.ru. Вот. Здесь-то, правда, у меня другая ссылка. Я вам ее дам. Вот. У вас должна появиться, да, Вот. Но здесь профи комплект чертежами. Но в магазин есть с этого профи комплектом магазин зайти и там сразу вверху будет форма заказа вот этих вот э, дозаторов, да, дозирующие устройства. Так, потому что это не просто резьита, я так, ну как же его назвать-то? Здесь же и порожек, дозатор, вот и на щели это регулирует дозирующее устройство Макляк 63, вот. Э минимально заказывать по 5 штук ребята просто но ну, по одному я не могу просто их они и, потому что там надо заказывать у них минимум на заказывать э, 10 штучек вот поэтому я говорю ладно 8 хоть по 5 минимальную будем делать вот они 1200 на вот стоит обходится да и то есть 6 рублей за 5 штук я понимаю что 10 штук ну, это будет, ну, довольно-таки большая цена, 11200 но, в принципе, 6 рублей, я думаю, каждый уважающий себя кроликовод, он способен найти для того, чтобы это дело себе позволить и переделать. Вот на такие вот штучки. Это, конечно, для тех, у кого нет рядышком, ну, этой лазерной какой-то штучки, которая ему там нарежут, да, то есть у меня вот тоже э, не совсем рядом, да, в Краснодаре. Вот, 200 километров с лишним, ну, что теперь сделаешь? Вот, я вожу оттуда, раньше возил таксистами сейчас я в принципе пользуюсь услугами СДЭК вот они. СДЭК возит ну там полторы-две тысячи за посылку э, отдаю, ну что теперь сделаю зато они у меня приходят вот такие хорошие красивые штучки поэтому вот кому надо пожалуйста заходите э, заказывайте прямо сегодня, прямо сейчас и спокойненько значит Старые кормушки свои переделаете или сделаете новые, потому что фанеру-то что нарезать, это уже вопрос другой. Железо железом я знаю, что просто ну, у подавляющего большинства как раз с металлом, э, вернее с лазерной резкой металла, да, это напряги. Вот так-то что взял бы эти чертежи, да, и их нарезал. Ну вот пока еще у нас не совсем так развито, что в каждой деревне могли металл резать. Фанеру уже сейчас вроде как режут почти в каждой деревне. То есть, есть лазерные станки, порезки фанеры. Ну, и то тонкую, да, толстую. Тяжело не берут. А по железу, по металлу, по крайней мере, у нас вот так. Пока еще, ну, довольно-таки дорогостоящие оборудование. Я тоже себе хотел. Давно поглядываю и жду, когда станет доступно по цене, да. Вот. Но пока никак, пока никак. Вот, поэтому пожалуйста заходите заказывайте вот то есть я отправлять буду вот уже в таком виде в загнутом то есть готовый уже к установке Потому что шатура сначала я первый отправлял э, так просто листами вот, вот такими вот, вот просто листами да ну вроде лучше как она же ну, плоскость раз и поехала. Но потом э, опять люди не у всех есть возможность загнуть, да, аккуратненько сделать. Ежкин кот <глух> Ну давайте, думаю, ладно, буду гнуть <глух> за те же деньги, потому что ну, у меня есть листогиб, вот, в принципе, недолго здесь три гиба этих сделать. Вот я поэтому, значит, я сейчас решил, что буду отправлять вот так вот, вот в таком виде, да, вот загнутом. Чтобы там уже на месте вообще ничего не делать. Просто поставите и все. Так что, заходите. Заказывайте. С удовольствием отправлю. Так. Оп, туда. Кто-то у меня по крыше бегает. Вот. Мы полчаса в эфире. Так-то у нас марафон вопросов. Я жду от вас какие-нибудь вопросы. А вы еще не задаете. Вот, я пока тогда начну собирать кормушку Макляк М Чтобы люди ждут надо делать вот тоже, кстати может эти комплекты тоже там же по ссылке зайдете в комплекты кормушек Вот они, видите, в таком виде. О. Останется только и там же эти, как они. Фу ты, господи. Заклпки. с головой холодно все так никаких вопросов и не возникает у нас как хорошо что никаких вопросов дай, дай, дай. Евгений Витальевич, так ёшкин у меня же нету этой, чем клепать-то. Я вдруг ну купи, господи, он стоит 300 рублей. А, Че я еще? Ну, заклепки я вам положил. Ничего еще каждому заказу эту штуку отправлять. Да нет, не надо. Я в принципе могу собрать. Ну, конечно же за отдельную плату, да. Это, во-первых, а во-вторых, э, это пересылка-то в копеечку выйдет, <З> потому что одно дело, когда они, <Night> ох, какой-то хороший, одно дело, когда они плоские, да даже если они загнуты вот, но в плоскость идут объем то есть эти транспортные компании у них все устроено продумано то есть у них там если этот груз тяжелый то они считают пересылку по весу вот если груз объемный они считают по объему то есть, их не обманешь и вот в нашем случае когда они она разобрана да Ведь металл, он довольно-таки тяжелый. То есть, когда она разобрана, они считают по весу. Но стоит тебе ее собрать, вес остается тот же. А объем увеличивается, они считают по объему. И сразу становится дороже в грузы. Вот. Поэтому, я говорю, ребята, не, не, не, не, не, вы это не надо, даже не думайте. Хотя, ну, деньги-то ваши, да. То как. Есть и те, кто говорит: да, какая разница. У меня тут э, был один заказчик. А, ну я вам показывал, да, вот я вам отправлял клетки собранные. Что-то, ребята, я там у них спросил. Я там -то точно-то не знаю цифру, да, у меня же нет этих. Там он на месте платит, но я спросил. На складе, которые принимали, вот они короче <смех> <смех> около 18 тысяч пересылка стала этой клетки. От тебе и на. Вот, вот как по мне, так это очень дорого. Ну а кому как? Потому что есть, наверное, такие люди Имеют право быть Что он Ну, не то, что не умеет, да? Вот у него времени вообще нет, чтобы С ней ковыряться и ее собирать Он лучше это время, да? Потратит на зарабатывание денег Почему нет? Если он в час зарабатывает 10 тысяч рублей Господи Чего не заплатить-то? Поэтому, думайте сами, решайте сами. Мы пока, вот видите, вот, вот так она клепается, да? Вот. Вот, сейчас. Это двойное мы с вами делаем, да? Вот. Вот один дозатор мы приклепали, да? Так, Сейчас. Ой. Вот так вот сейчас второй сюда прикрепаем. Ну, заодно сразу порядок сборки смотрите, да? 40 минут. Вопросов нет. Извинителей нет. Ну и вот. 20 минут как раз Дособираю потихонечку Вот эту Ой. И на зум наверное Домой пойдем Что то я Смерз Как Маугли And you ugly. tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Там дуся у меня усиленно гоняет. Опять, наверное, биса приходила. У нас биса бегает постоянно. курей таскает. дозатор. Видите, готово, да? Вот так она у нас изнутри выглядит. Я бы сюда, оп, вторую стенку бодяжем, Вот она, оп. Такая красавица. Ведется пыль под сапогами, клубами, Тык, тырик, тык Что такое? У вас там погода, Леша, на Урале. Снег еще не выпал. кстати порядок да вот то есть сначала вот эту перегородку мы ставим да то есть сначала мы ставим вот эту заклепку нижнюю хватаем вот да вот нижнюю потом уже чтобы вот эту совмещать было проще потом ее ставим вот, так здесь. Ну, а потом уже вот эти верхние. Здесь я наоборот, тоже сначала крайнюю цепляю, потом раз, и вот эту цепляю. И получается вот так вот она нормально. Вот сейчас это поймаем также. Верхнюю совместил, поймал И сейчас это тоже совместится уже сама То есть ее просто проще Крайнюю ловить Отверстия все строго Лазер, это есть лазер ты когда вручную сверлишь Даже если через шаблон, через кондуктор Все равно Получается небольшое смещение, и бывает, что чуть-чуть не совпадает. Лазерная резка мне еще нравится, то здесь всегда все чики-чики. Чики-чики-пуки-пуки. -чики Тик, тирик, тик, тик. Да? Чего не хватает? Не хватает вот этого дозирующего устройства. Здесь она у нас вот такое Интересное. Вот. Загнуто-выгнуто. Так, так, так, так, так, ток, так. Так, вот эти усики уже. Это для крепления. Вот мы их вот, сюда загнем на сетку. Видите, вот так вот делаться И все. Ой. Вот, ну видимо, доделаю я чуть позже. Я с вами попрощаемся. 7 человек нас здесь пришло. Это очень хорошо. На подпоследок, да, у нас. Последние минуты доходят, но давайте Кто-то может вопрос задаст Добрый день, Евгений Таев, Павел Кенев Здравствуй, Павел, здравствуй Алексей Пивоваров присоединился Здравствуйте, ребята О, мы уже заканчиваем Мы сегодня поговорили с вами И про горячий чай Для кроликов Зачем он нужен и как его получить Кто не успел, перемотайте, посмотрите Вот, и про кормушки Для кроликов и самое-то главное, как переделать кормушки Макляк-6, любую модификацию. Вот. Вот, новую совершенно, да, Макляк-6.3. Вот эти штуки, да. Вот, как их можно заполучить, в принципе, если у вас сложно их сделать там у себя, да, их можно заполучить у меня, напоминаю. Ссылочка вон там есть, да, на это дело переходите по ссылке. Магазинчик, да. И там я сделал буквально вчера вот этот ну опять же по просьбам <с> вас по вашим просьбам многочисленным да вот я сделал потому что стали звонить просто мне некогда так и я забываю же на записывать и не всегда есть куда записать поэтому я сделал форму заявки также у себя на сайте macrol в магазин заходите и там сразу в самом верху вот именно вот этого дозирующего устройства можете заказать себе и у себя уже сделать вот. Это по э, Макляк 6, кто, кто пользуется. Но ну, а кто просто такими, да? Ну вот. Тогда вот такие рекомендую конструкции. Вот, чем она, да? Вот опять же говорю, вот этот вот хлебоприемник, да? Вот это дозирующее устройство, ребята, вот в чем его уникальность? Она как раз сохраняют ваши деньги, да, не позволяют им выгребать. Это во-первых. И во-вторых, она безопасна. Кролики там исключено. Она не работает. Из... То есть это не капкан, это кормушка. Вот, значит, а есть кормушки, да, они капканы. Я об этом говорю, говорю уже сколько лет. Вот, ну, кто-то не слушает, кто-то послушал, да, думает, да нафиг, никакая... Тут... Пока жареный петух не клюнет, но кто-то вот просто э, то видео мимо ушей пропустил. Ребята, да существуют кормушки, капканы, то есть какие, в которые кролик есть способность просунуть его в морду или лапу вот туда металлическую под дозатор, понимаете, и она там расклинивает, как ниппель туда, оп, обратно финь. Понимаете, и все, и потом получается, либо, как, ну, как минимум, он получает увечья, кролик, да, как максимум он гибнет. Вот такие случаи сплошь и рядом. Не проходит года, чтобы до десятка, по крайней мере, особей, по крайней мере, тех, о которых я знаю, узнаю, да, вот, не погибли в таких кормушках. Поэтому думайте сами, решайте сами. Вот это на основе многолетнего опыта проб и ошибок вот сейчас вот такая кормушка, но и эксплуатироваться и ни разу в таких кормушках кролики не гибли вот тоже берите, стройте, можете комплект готовый заказать вот вот в таком вот виде да, вот можете можете готовую кормушку на... Можете просто чертежи и сделать все самим. <свист> Но настоятельно рекомендую, ребята, переведите, пожалуйста, свое стадо. Вот на такой тип кормушек и будет вам счастье. <свист> вот. На этом, наверное, я буду закругляться. Коли вопросов ко мне больше нет. Э -э спасибо огромное, кто был со мной. Через буквально через несколько минут, через пять минут мы встречаемся в зуме, с друзьями Академии Кролиководства. вот хотите к нам присоединиться ссылочки уже в спонсорских чатах для того, чтобы вам эти чаты были доступны спонсорские необходимо и достаточно всего лишь оформить подписку на льготный платный контент в любой из групп макроу, здесь на площадке ВК или на площадке Одноклассников или на Ютюбе на любой из этих площадок, подписавшись на э, льготный, <смех> вот, дружеский платный контент, э, вы получите в том числе доступ э, значит, вот, к ссылкам на э, наши конференции. Все, ребята, спасибо всем, кто был со мной, значит, с друзьями и до встречи через пять минут на площадке Zoom. -а. Всем остальным проходите на сайт macroll.ru Заказывайте себе кормушки И подогревы Пока, Пока не поздно С подогревами, я помню, мы будем говорить В ближайшие выпуски Будем паять и изготавливать подогревы Поэтому просто хотя бы подпишитесь Чтоб вы своевременно получили Извещение о начале трансляции Напоминаю, что я сейчас Видео не пишу и отдельно не публикую Нигде, только прямые трансляции Когда у меня есть время я Выхожу в прямой эфир, общаемся Потом эта запись остается, если там ничего секретного нет, <смех> вот, в общем доступе. Всем пока-пока, кто был со мной, я рад был вас видеть и слышать. Здоровья вам, удачных окролов и здоровья вашим питомцам, вашим кроликам, чтобы у них всегда к столу был хороший горячий чай. Пока-пока, с вами был Евгений Макликов, а это моя Академия Кролиководства.